Всем привет дорогие друзья, сегодня мы будем с вами играть в ультиматом фишинг симулятор Я вам сделал небольшой обзор Потому что я еще не снимал, так что будет небольшой обзорчик. А в следующих видеороликах уже будет а, какие-то ловли и, так, и тому подобное а, Ну, с самого начала я уже ловил вообще И каждый день нас встречает вот такая штука рулет В которую можно получить и денежки, и наживку, и удочки, и все но получили с вами 270 серебра, или как можно сказать, монеток. Это, в принципе, неплохо. И давайте приступим уже к нашему обзорчику. Ну, у нас персонажа можно, ник сменить. У меня почему-то не сменивается, не знаю почему. Дальше у нас здесь денежки, потом звездочки и турниры. Звездочки это для того, чтобы открыть локации. А турниры это просто вас типа уровень ну типа уровень ваша профессия, типа, вот эта звездочка, это типа как уровень идет, и когда локация откроется, допустим, у меня пятый уровень, это вот эта локация Миколайки, озеро, откроется шестой уровень, либо я куплю лицензию на 2000 серебра. можно любую локацию также купить или открывать его с помощью уровня. Арбалонное задание ошибся, ребятки. оговорился Так, снова вот они... То есть, он сейчас открыт только и можем проходить задания по нашему... Миру типа, вот сейчас мы одно задание проходим, у нас открывается новая локация. Вот эта вот локация у нас откроется. Или купить лицензию, или за уже проходить эти задания. Так, -с. здесь я вам также могу сказать, присутствует очень много рекламы. Дождемся крестика. Так, крестик нажимаем. Ну и задание также проходит, у вас появленный ну, уровень возрастает, и у вас откроет рыболовный магазин. Тут у нас ä, присутствует 5 удилищ. Можно эти удилищ использовать как покрыльник, как и под удочку. Потом присутствует 4 вот таких вот катушечки разных. И какие подходят лучше подкунь, какие подудочку. Очень много различной лески. Сколько их именно тут? Э, 9, по-моему, если не ошибаюсь. И вес, и цвет здесь все разные. Дальше идут упулочки, их по-моему 10, если не ошибаюсь. Да, их 10 штук. Разнообразные упаковки Видите, тут даже написано мне какой рыбы, там из живца, из летания, забыл, заборосы или нет. Потом у нас тут 8 вот таких вот крутых крючков. Здесь разнообразные есть крупные, есть мелкие. Стоимость тоже у них разная. Приманки это у нас видите различные твистеры, боблеры, блесны, Их очень много здесь, кстати, к тому же могу, вам так сказать. Дальше идут видите наживки какие-то. Тоже некоторые наживки дорогие, некоторые дешевые. Это по-разному, как бы. Есть, видите, печень, есть живцы. Ну, все в этом духе. Есть 8 лодок вот таких вот разнообразных. Есть деревянные, есть резиновые, есть вот такие деревянные, есть уже типа моторная лодка, есть вот такие вот да, элитные яхты. Дальше у нас идут два вида эхолотов. Есть черненький вот такой эхолот про, есть желтенький просто эхолот. Она уже рыбу показывает вес рыба а вот этот черники у нас обнаруживает рыбу показывает вес рыбы показывает вид рыбы то есть можно куда закидывать будете у вас там покажет еще и вид рыбы какая может быть вам нужна вы на нем найдете то есть технологии это очень, очень хорошая вещь но стоит довольно таки до 20 тысяч дальше у нас идут прикормки Их всего лишь здесь 9 видов под разную рыбу подходит конечно приманивают крупную рыбу приманивают разную рыбу но в основном будут приманивать именно эту рыбу, которая под которую прикормка предназначена другое у нас это идут рогатки вот такие три вида рогата а, тот, а, заброс прикормки они есть дорогие, есть 500 вот есть 5000 за 2500 такая вот рогатолинка тоже в принципе покупать ее стоит это у нас это для рыбы маленькая 15 килограммов 25 35 50 10, 100 и 200 килограммов на сеть я не знаю точно какая но у нас очень маленькая больше тут ничего в магазине нету рыбный базар здесь можно продавать рыбу пока рыбу не просто нажимаем на каждую рыбку и продаем вот такую вот пару одно все. Рыба есть дорогая, есть дешевая, так что тоже экспериментировать надо. Можно получить денежки за просмотр видеоролика, там за то, что вы подключите через Facebook, и все в этом духе можно получить какие-то деньги. А, за просмотр будет 50 дают немного, а там за Facebook дают 1000 севро. Ну или тысячу монет, тоже еще Свободная рыбная ловля, то просто вы можете, получается, ловить рыбу и все. А когда проходите задание, вы там и ловите рыбу, продаете эту рыбу, и плюс еще проходите задание, повышаете свой уровень и открываете локацию. То есть свободная ловля, это да, ну, просто так расслабиться и все, не проходить никакие задания, просто порывать рыбешку. Давайте просто зайдем на локацию. Вот курс ловли есть у нас открытый. И Варшава-Висла. Давайте на нее и зайдем. Возможно, сейчас опять будет реклама. Реклама не произошло, но все-таки я ставил на паузу, чтобы не было на всякий случай рекламы лишний раз. перемечаем что у нас все на максималках стоит. Вообще, видите, графика нормально. Чуть-чуть, конечно, подлагивает, из-за того, что, наверное, снимаю и... Игра все равно тоже очень много тянет, но, в принципе, без э, съемки она, в принципе, очень хорошо тянет. Все, все на максималке, видите, камни, все очень даже хорошо видно. У нас вот так вот выглядит удилище. Нажимаем на любую эту и можете сменить. Вот я могу леску сменить, могу катушку сменить. Удилище у меня первое, оно все бесконечное. Наживка у нас есть... Э, Выползок дошнего червь И хлеб, и два твистера красных Ну, на твистере опять. Так, и забрасываем просто Нажимаем на воду и закидываем нашу У нас закинули У нас выходит вот такая вот картинка Опускаем глубину на максимально Для запроса 6,28 Метров от берега И глубина у нас на максималке Вот эти ножницы Кит, это обрезать леску. Просто, я имею ввиду, могут некоторые нажать и поубрать, и леску. Здесь первая поклевочка, ребятки. Когда рыбка утопила по вы просто подсекайте и у нас, в принципе, такая более-менее рыбка, ребятки. В даже удилище. Ну, то, что это выпал ловим, это а тут крупный рыбок. На ну, в основном, есть конечно, не мелочь, может в основном крупный клёв. У нас попалась рыбка. Это укун вот такой вот окунь 890 грамм, Мы можем опустить его или сохранить. освободили, или сохранить. Давайте закинем подальше попробуем. Сколько мы кинули? На 10-68 см. 10 метров, ребятки. На У нас поклевочка сразу же. Это что-то не крупненькое, прям мультичка даже не одется ни капли, но тоже рыбка очень довольно хорошенькая а, также ребятки голосуйте у кого больше какая игра нравится ультиматум фишинг симулятор и, или профессионал фишинг симулятор ну, как по мне наверно профессионал фишинг симулятор покруче немножко так ну вот платван 360 грамм сохранить и, в принципе ребятки вот так вот я вам показал все что можно типа вот видите прикормку можем просто руками закинуть можем которого у нас пока что нету и все в принципе небольшой обзорчик сделал в следующих видеороликах мы будем уже на пробовать ловить рыбку какую-то так что ребятки ждите новых видеороликов подписывайтесь на канал ставьте лайки